Здравствуйте, уважаемые слушатели. Я очень рада, что популярность моего канала растет. Я очень рада, в первую очередь, большой, хочу передать большой привет моим запыхателям, которые усердно ставят минусы на мои каналы и усердно начинают мне писать. Но, если честно, мне как-то вот не совсем хотелось с ними общаться, поэтому я просто-напросто их взяла и заблокировала. Вот, а вообще, конечно, в следующий раз пообщаться стоит. Вот после последнего моего э, видео, в котором я за 2000 получила великолепный у парфюмерных вод, это вроше, вот, я решила сделать другой. Произошла экстренная ситуация, и я бы хотела сказать всем об этой ситуации. Я знаю, что небольшое количество любителей, конечно, запахов уду, но роза и уд действительно великолепные запахи, они действительно великолепно сочетаются, и я не могу назвать их мужским или женским ароматом. Это аромат на любителя, пользуется ими, допустим, сейчас вот я не могу ими пользоваться. Мой муж прямо уходит на работу, говорит, подуши меня этими духами, и все. Умирает за этими духами, там, конечно, к нему очень много внимания, потому что все сразу интересуются, запах вообще, конечно, великолепный. Но э, я э, за это время, вот, вот до тех пор, пока не случилась эта экстренная ситуация, я размихивала ут, я с ними не расставалась, наверное, дня три или четыре эти ут ходили за мной то на кухню, то в спальню, то туда-то сюда, туда, сюда. Мы смотрели, как, как они действуют. И когда я разнюхала вторую часть, которая сначала поверхностные запахи потом они улетучиваются, вот именно поверхностный запах у уд очень хороший, а вот, вот эта вот средняя нота, вот честно скажу, она настолько посредственная. может быть, потом я изменю свое мнение, вот то же самое, как я изменила свое мнение по поводу натюрель, специально поставила здесь уд и натюрель, я вообще после всего, как купила себе уды и соли ксир натюрель вообще не думала, Господи, кому бы его отдать, даже никогда не отдаю такие вещи, но тут уже думаю, кому бы отдать, думаю, вот, ну не нравится мне запах, откровенно не нравится запах. Вы знаете что? Не торопитесь никогда вот этого делать. значит Сейчас конкретно расскажу, что случилось. Это видео я назову, назову и назвала и назову «Осторожно, УД». И сейчас объясню, что произошло. Значит, когда я получила посылку, посылку я ждала очень долго, нашла больше недели. Как ни странно, раньше все время посылки до нас доходили где-то, ну, дня за четыре очень быстро приходили посылки, и тут посылка шла долго. Может быть, они долго думали, выгодно или не выгодно. Если, если вы не знаете, в чем дело, то посмотрите мое видео под названием «Как правильно делать посылки? Как правильно заказывать в интернет» магазине Евроше 2. Вот, я заказала там две пары духовых, совершенно не ожидала такого, такой цены за это все. Вот. И, значит, я наслаждалась этим запахом. Запах мой. Но сразу говорю, что запах специфичный. Он не каждому понравится. Удовые запахи. Может быть, у Евроше он и неудачный, потому что я уже успела понюхать даже Удманталь ну, я не знаю, может быть, может быть, это была, конечно, и подделка, но я обошла буквально все магазины, которые можно было обойти, где-то вот что-то понюхать, УД, или, в общем, я попробовала что-то такое, в общем, некоторые духи мне даже больше понравились, но я не зацикливалась на том, чтобы там, я не являюсь парфюмерным маньяком, и для меня это вообще не характерно, чтобы я так заинтересовалась запахами, но УД это мой запах, и вот случилось непоправимо. В общем, в очередной раз я все время находилась вот в этом УДе, пыталась разнюхать ноты. Вот. Поверхностная нота, конечно, просто сногсшибательная. Это вот этот вот именно такой удушающий, я могу сказать, вот запах... И когда вы душитесь первый раз, то он такой вот, эффект у него такой удушающий. Но сама роза, вот тяжелый запах, вот он к этому тяжелому запаху роза вот, подходит очень здорово. Поэтому все вот эти уды, монтали действительно хорошо, э хорошо сочетаются с запахами розы. Вот, чистыми такими, монозапахами розы. Это действительно очень красиво, это действительно очень здорово. Я, я продолжаю смотреть канал Амиссия Бьюти очень хороший канал очень познавательный молодец девушка делает но поскольку я сама доктор вот и поскольку я люблю экспериментировать эксперименты я пока ставлю сама на себе вот и сейчас я сейчас объясню почему Значит, вообще в далеком в далеком где-то лет двадцать назад по идее я должна была заболеть э, раком поджелудочной железы. Да, у меня был рак шейки матки рак поджелудочной железы. Вот это вот то, что мне э, было у меня в перспективе. Но это я уже потом поняла. Вот. И я не заболела только благодаря тому, что в один прекрасный момент, когда от меня отказалась медицина, мне очень экстренно была нужна помощь. Но поскольку были заинтересованы милицейские структуры, мне в этой помощи было отказано. Мне сначала попыталась сама смешать все эти психотропные средства, и попробовать сама справиться с тем, что стало происходить. Но поскольку у меня ничего не получилось, я себе сделала такой коктейль, от, какого, от которого чуть не откинула ноги. Я решила пойти другим путем. А я пошла по пути БАДов. Я начала себя лечить БАДами. Вот, э, с БАДами Вижен я была уже очень давно хорошо знакома. Мне давали их, девчонки мне давали их попробовать, и они действительно меня вытаскивали из кое-каких ситуаций. Действительно было очень тяжело. Ситуация была очень тяжелая. Я оказалась на крючке у наркомафии. Вот, они решили меня просто выгнать из моего дома. Я оказалась одна против такой вот, такого ужаса. Ну, вы можете представить, что они со мной делали на протяжении 13 лет. Я была уверена, что они меня убьют, только стоял вопрос, когда. Вот. Вы, не, вы не понимаете, вы не подумайте о том, что я шучу. Это действительно было так. Вот, Если посмотреть фильм «Левиафан», вот, если вы посмотрите фильм «Левиафан», то это моя история, только, естественно, конец совершенно другой. Вот. Я вышла замуж, я встретила человека, который мы через некоторое время нашего знакомства, мы познакомились, и когда он оказался у меня дома, а увидеть это можно было невооруженным глазом, потому что от меня не отставали, мне не давали прохода, ни дети, ни взрослые. Ну, когда берутся за человека, тогда уже тут все понятно, тем более вокруг нас воровские малины были. А вот. И он сказал так, что, либо ты выходишь за меня замуж, либо тебя убьют, тебе надо отсюда уходить и срочно. Вот. И я вышла за него замуж, и этим самым, конечно, он меня просто вытащил. Но к тому моменту, к тому моменту я уже себя спасала бабами. И я поняла, что, во-первых, в чем преимущество БАДов? Они, ими можно пользоваться, не имея никакого медицинского образования, то есть здесь не нужны специалисты абсолютно, но учтите, что вот тоже, так, как и я, БАДами нужно пользоваться очень аккуратно. И теперь мы переходим к нашему розуду. В чем же так, что, что, почему э, розуд и почему БАДы, почему вот это вот все вместе? Значит, э, когда я душилась вот этими рос Ут», я от них не отставала, все время поддушивала их, все время мне нравилась эта верхняя нота, средняя нота мне не понравилась абсолютно, поэтому я все время восстанавливала вот эту вот ноту. И знаете, в один прекрасный момент, когда я, вы знаете, как я душила, душилась с одной стороны рос Ут», а с другой стороны эликсир перпал И знаете, мне очень нравится сочетание этих двух запахов. Два парфюма, которые совершенно шикарно между собой сочетаются, вы можете даже ребрызнуть друг на друга. Вот я рекомендую, кто любитель вот таких вот удушающих запахов и вот такого вот парфюма, попробуйте, смотрится здорово. Я совершенно неожиданно для себя увидела этот запах. Вот. И мне понравилось именно сочетание этих двух парфюмов. Хотя действительно правильно сказали, что арабские женщины меньше чем 7 видов парфюма на себя не нанесут, они на улицу не выйдут. То же самое, как и арабских мужчин. Ну это в принципе парфюмы и все прочее. Поэтому я решила тоже попробовать, как-то сейчас заинтересовалась этим, и тем более, что я открыла для себя этот удовый запах. Хочу сказать, что на иврите, вообще на еврейском языке уд это половой член. Так что не надо никому... Э, я ничего не выдумываю. Откройте книги Левашова, почитайте эти книги, и там вам он, он, отсюда на, есть слово «удовольствие». То есть наш, наш русский язык очень сильно перековеркан. Наши исконно русские, исконно арийские слова э, были, ведические слова были убраны и заменены все. То еврей там сейчас вот заменяют нам англизмами. Вот знаете, как ни странно, вот меня сейчас пытаются все заставить учить анг английский язык. Хотя, в принципе, я тех переводчиков образовываю, но они не знают этого. И все пытаются меня научить. То Об этом меня пытаются учить, то еще кто-то. Вы знаете, у меня сейчас такое нежелание учить английский язык, вот противление тому, что вся эта американщина, все эти американцы вот лезут в нашу культуру, в нашу жизнь, они нас опустили в жопу, мы сидим в этой жопе, и я еще должна учить этот американский язык, понимаете, вот английский этот язык они вот произношение бри ой я не хочу даже вот мне противно даже это вспоминать раньше я от английского языка просто болдела когда у нас вот в Советском Союзе я его знала хорошо в институте я его сдавала как плюс, меня просто из уважения сказали приди вот просто из уважения побудь на экзамене чтобы ты вот чтобы все видели что ты была потому что ну тут однозначно было что мне его не так поставят конечно может быть сейчас хочет таких знающих людей но тогда я оказалась просто самым знающим человеком но сейчас я языку не придаю абсолютно никакого значения, хотя могу на нем говорить, вот, могу на нем, могу техпереводы самые сложные делать на нем, теперь уже с помощью электронных словарей. Но сейчас вот, вот такое положение. И вот я заинтересовалась вообще корнями слов. И вот, вот, такой, вот такой корень, что «уд» по, на еврейском языке, это половой получается название этих духов, как «руза» и половой Но это может быть, вот глупыхатели мои как раз вот очень хорошо сейчас воспользуются этим делом и начнут говорить, мол вас так слушать, да вы еще тут и обзываете духи. Но это уже дело каждого, дело воспитания, дело понятия, дело культуры, дело, дело знаний. Поэтому продолжаем. Значит, у меня очень сильно, меня очень сильно беспокоила проблема с сердцем. Одно время как оказалось, вылезло, что эта проблема меня беспокоила, именно вылезла из-за того, что у меня забеспокоилась щитовидная железа и просто не хватало йода. И вот тогда я эту проблему решила с помощью БАДов. Но надо просто есть БАДы в соответствующих количествах, то есть 150 мг йода нужно обязательно есть. Ну, не 150 мг, но тогда это для меня лечебная доза была. Но 100 мг йода обязательно каждый день надо принимать, потому что сейчас и пища отрава, сейчас очень много аллергий. Я консультирую сейчас на сайте. Девочки, вы не представляете. Представляете, какое количество сейчас идет э, вопросов по поводу того, что вдруг на языке что-то скачило, действительно пошла атрофия и воспаление сосочков языка, опухает, дает какой-то отек. И все это, все это только одно. Это все наше питание, это все наша пища, которая в конце концов стала отравой. Правильно э, эта Библия говорила. Я прекрасно знаю Библию, потому что 10 лет я была в православии, а потом, слава Богу, хватило ума выйти из этого православия. вот, И я переключилась на БАДы. Я стала пить БАДы, и вот э, после, а, ну, до тех пор, пока мы не выяснили, что это была щитовидной железы, я пила метапролол. Это средство, которое устраняет тахикардию, сердечную тахикардию. У меня постоянно была тахикардия, То есть сердце бьется с учащенной быстротой, и, естественно, поднимается давление от этого. Э, более учащенное. Это я более на простом языке объясняю. Я же разговариваю не с медиками, я разговариваю с более простыми людьми сейчас уже как-то вот больше, поэтому уже как даже с медиками уже как-то и пытаешься опять просто говорить, потом вдруг чисто машинально вспоминаешь, что ты разговариваешь с профессионалами. Вот. Я стала принимать сейчас экстракт черники. Я открыла для себя вот эту вот фирму, я ее не рекламирую, но просто она мне здорово пошла. И я купила себе 4 штуки, 4 БАДы, даже 5 уже БАДов у меня, первый я купила сабельник, у меня вдруг непонятно, что болели ноги, и когда я стала пить эти БАДы сабельник, мало того, что у меня прекратили ноги болеть, он является антибиотиком, универсальным антибиотиком. Как только у меня начинается сопли не начинает течь нос. Я, он точно так же упакован, называется басады-днезболотный. Вот препарат-экстракт виз вот здесь вот. вот это риопанда Я покупаю это в сети аптек Столетник. Они стоят не больше 100 рублей. Вообще я пользуюсь Байбами Вижн. Но здесь я решила попробовать вот от сабельника я была в полном восторге потому что Vision у меня нужен детокс а от сабельника полный аналог детокса вот это я могу сказать сразу то есть, вот что литокс увижен, что сабельник, вот этот вот. Поэтому я как-то на эту фирму обратила внимание, она мне хорошо пошла. И у меня от метапролема село зрение. Вы знаете, я принимала-принимала метапролем, пока я не проснулась в один прекрасный момент. и, представляете, я открываю глаза, а я ведь стоматолог, а вы представляете, а у меня вот дымка перед глазами. Просто дымка. И все. И я решила, что... Тут, наверное, я поставила, я не, не так сфокусировала. Сейчас я поставлю поближе сюда. Вот, я вижу, что плохо видно. Вот здесь вот натируем специально поставлю. Вот они, вот эти БАДы. И, и вот у нас главный виновник торжества. Главный виновник этого видео. Вот, э, я начала есть экстак черники, и вы знаете, ну, как-то у меня были головные боли, он вызывает очень, предупреждаю сразу, он вызывает очень сильную головную боль. Вот. но это все бады да, черники а, они таким страдают. Допустим, Валар когда я выпускал чернику, но сейчас он с GMP как-то, вот мне Эваларбаярышник очень нравится, и я им пользуюсь. И большим метапролоном я пользоваться не буду. Есть и Валар он мне очень хорошо идет, и даже вот с точки зрения профилактики прекрасно, прекрасно помогает. И вот, когда я пила вот этот экстракт вид, в общем, его надо пить по две по две капсулы в день. Одна тяжело, а вторая капсула, и вдруг вот появляется такое давящее состояние. Представляете, и я пила-пила до тех пор, пока я не допилась, что у меня стала очень сильно болеть голова. Я перестала пить препараты, у меня болит и болит голова, болит и болит и голова. И я в конечном итоге понимаю, что у меня голова все равно болит. Я понимаю, что я три дня не могу снять, снять головную боль, и потом дальше у меня начало давить сердце. И э, в этот же день, вот, когда мне стало ночью, вы знаете, я сидела, опять же, нюхала вот этот, э, э, вот этот уду. И я подышала, вот снимаю вот этот колпачок и так вот на себя раз, пшикнула один раз, пшикнула второй раз. И вдруг я чувствую, что я начинаю чихать. Вы знаете, все дело в том, что оказалось, что этот ут, он попал мне на слизистую носу. Ну, то есть капельки вы же пшикаете вот под, под шею, вот здесь вот под, под нижнюю челюстную область. Здесь вот между шеей и между нижней челюстью. Вот так, чтобы... И, вы знаете, мне даже капелька, видимо, вот по воздуха распыления, а поскольку препарат, поскольку сами духи они тяжелые, и препарат тяжелый, он попал мне на слизистую оболочку носа. И у меня это вызвало приступ резкую головную боль, мне стало плохо сердцем, я быстро оделась, сейчас зима, я быстро оделась, вылетела на улицу. Но, благо, я не побежала никуда, не ни скорую вызывать, ничего, я просто знала, я проходила. А потом уже как проходила спокойно, вроде как все прошло, потом вызвала все-таки скорую, мне сделали сульфат магнезии, подняли давление, поднялось давление. И когда она пошла к невропатологу, вот, у невропатолога оказалось, что у меня поднялось внутричерепное давление. То есть от вот этого препарата, вот этот препарат мне головную боль и дал вот эти вот приступы. А когда я начала душиться удом и пробовать, запах очень тяжелый, и сам он, и сам он, он, когда попал на мне на слизистую носа, я уже чувствовала, что меня тошнить начинает. Я уже чувствовала, то есть он дал вот такую реакцию, как отравляющую. Девочки, поэтому, если вы будете покупать вот эти духи роза уд, даже если вы не будете пить бабы черники, вот, то все равно будьте осторожны, потому что этот запах токсичен, к сожалению. Если капельки, даже видите, вот маленькая капелька мне попала на слизистую, я чихала, у меня потекли сразу сопли. Я прекрасно себя знаю. Я сейчас не страдаю никакими насморками и аллергиями. Я пью БАДы, и они меня спокойно, Я абсолютно... Я забыла, когда я вообще болела простудами заболеваниями. У меня нос никогда не течет. Как только он течет, я пью сабельник, вот такой вот БАД. И он меня... Вот они, они все абсолютно одинаковые, вот жалко только. Вот в таких вот баночках, только написано, здесь черника, а там написано сабельник. Вот такую капсулку, и он буквально сразу высушивает нос. Вот, и я, и я вот это вот делаю, я его спешиваю. Совершенно спокойно, Он, ну, когда поворачивалось, видимо, в воздухе эти капли были, и я вдохнула. И вот до тех пор, пока я не отчихалась, пока мой нос, не ну как, <coughs> сразу защитная реакция, начинает вытекать слизистая, начинает выбрасывать это. И я чихала, чихала до конца, до вечера, до самого вечера, даже еще и ночью чихала, пока вот сама даже почувствовала, когда полностью не отчихнула то, что там было. Вот, тогда уже действительно, ну, вы знаете, реакция действительно потрясающая, поэтому девочки, мальчики, потому что я уверена, мужчинам этот аромат понравится, мой муж так вообще от него, но он видел, что со мной случилось, поэтому я говорю, смотри очень аккуратно. И вы знаете, что я делаю? Я выхожу сейчас на улицу, допустим, если мне хочется, это тут, но я его сейчас не употребляю вообще. Вот, и я смещала его вот так вот на, на руку, а потом уже именно на шею, вот именно на те места, на которые... И отхожу от того места, где я, где я брызнула вот этот ут. Девочки, он очень токсичен при попадании, потому что при концентрации дерево действительно очень ядовитое, и вы знаете, оно не ядовито даже, оно очень сильно действующее. Я услышала такую, ну, не легенду, а вот рассказ, я просто заинтересовалась, они все молодец, она очень много рассказывает про запахи, о том, как появились запахи, как, откуда они брались, легенды связанные с запахами. Так вот, я действительно услышала одну очень интересную легенду про уду что, значит, монах... В, ну, я не помню где, в каких-то восточных странах, монах э, имел четкий из э, вот этого дерева уд. Он однажды попросился переночевать, э, и в этом доме был больной, тяжело больной, но люди пожалели монаха, и они его пустили переночевать. Когда он увидел больного, он посмотрел на него, потом взял, снял щеток одну бусину из вот этого дерева, растолок ее, э, что-то там сделал и дал больному выпить. Потом, когда он ушел, больной, буквально через несколько дней больной поправился. Поэтому э, я верю, я в это верю. Он действительно очень полезный. То же самое, как вот есть у меня э, масло опиума. Ну, опиум же сам наркотик, но все дело в том, что ведь опиум-то э, мы-то колем такой препарат, как папавирин. Ведь это прекрасный спазмолитик, а ведь это выделенный из опиума спазмолитик. Поэтому не надо думать о том, что а, вот мы наркоманы и все прочее. Нет. Просто я предупреждаю и говорю, еще раз объясняю, и называю свои, свое видео, как «Осторожно, ут!». Это очень токсичный запах, и не дай бог он действительно попадет на слизистую носа, поэтому брызгайте аккуратно, либо сразу вот брызнулись и отходите с того места, брызгайтесь там, где вы больше находиться не будете, либо просто, вот как я делаю сейчас, на руку, и потом просто растереть туда и туда. Вот. Но зато вот когда я пропила вот этот экстракт черники, вы знаете, я вот сейчас почему поставила сюда вот этот запах, я, у меня очень страшно болела голова после черники, и я перестала вообще пользоваться запахами, но вы знаете, что у меня после черники у меня обострилось обмония. Я стала очень-очень чувствовать, я совершенно не чувствовала натюрели. Но именно после того момента, когда вот со мной вот такая вот вещь произошла с этим удом, После вот этого острого состояния, когда меня вывело, я вдруг начала чувствовать, вы представляете, я почувствовала базу матюреля. Я его вообще не могла почувствовать. Настолько легкий, он настолько нежный, он настолько... Вы знаете, девочки, он такой красивый, запах настолько... Он неприметный абсолютно, но вот вы его будете, если вы разнюхиваете такие вот нежные-нежные ароматы, вы его разнюхиваете, у него потрясающий запах. Вы знаете, спасибо. Вот если вам какие-то духи не нравятся, девчонки, честное слово, я уже думала их просто выкинуть. Если вам не нравятся запахи, девчонки, не выкидывайте. Потому что может, ой, хороший запах, хороший запах, я прямо чувствую этот запах, может что-то случиться, вот где-то что-то произойдет, и вот вы знаете, вы, эти, вы этот запах, вы увидите его совершенно с другой стороны, вы его разнюхаете, и самое главное, девчонки, вот, вот от сейчас, сейчас я чувствую базу на тюреля я им душилась, вот я позавчера вот немножечко вот брызнула, и где-то через день, через два я начинаю слышать вокруг себя какой-то запах. Раньше я думала, думаю, господи, что присутствие чего то либо или как-то. Нет, на самом деле это действительно пахнет база, базой духов. И вот поскольку я сейчас крови как натюрелем больше ничем не пользуюсь, а, и кстати, вот когда со мной случилась вот эта беда, когда мне так сдавило голову и все прочее, я пришла прямо на мочалку намыла э, с таким смылом, в даже не с этим а хорошо-хорошо промыла шею, и вот там, где я душилась вот этим препаратом. Я ничего не закапывала в нос, у меня молодец нос, он сразу стал оттечь и чихаться стало, и он сразу отчихал все, что ему нужно. То есть вот с тех пор, как я иначе я больше десяти лет, лечусь бабами я их не пью, я ими лечусь. Я прекрасно знаю, что мне нужно, как, но вот хочу предупредить всех. Девчонки, у нас сейчас такое положение, что йод нужен обязательно всем. Бады с йодом пейте обязательно. 100 миллиграммов в день йода к вам должно попадать в виде бадов. Обязательно. Вы сами увидите, каким образом это подстегнет вашу иммунную систему, потому что щитовидная железа, она может впитать огромное количество Йода огромная, вы не представляете сколько. Вот я пила по 50 миллиграмм, вы знаете, ну без толку мороз, абсолютно. У меня в они по 50 миллиграмм разделены. Я пила по 50, ну почему, потому что они очень дорогие, и как бы э, вроде как э, я понимаю, что теперь мне этот препарат нужен постоянно, а его купить ну не всегда получается, тем более, что я его заказываю, хотя, конечно, магазин вижу, работает как часы. Вот, если кому-то необходима консультация Дижин, пожалуйста, подписывайтесь под меня, можете потом получать, я скажу, как что, где. Там сейчас великолепная акция на вот этот вот препарат с йодом. Вы заказываете одну банку, одну упаковку, только фирменного препарата. Там есть р но есть и их фирменный препарат. Но я могу сказать, что р ничуть не отличается от фирменного, но ничуть не хуже. Вот, и они к одной банке такого дают другую. Вот. то есть, если вы заказываете две или три банки, вы получите шесть банок. Четыре или шесть банок. То есть в два раза больше. Ровно столько, сколько. Ну, вот такая у них акция. Сейчас, по всей видимости, они сказали просто, что у них много этих батов бывает. Вот. Поэтому йод пейте обязательно. Поскольку сейчас наши организмы затравлены этой едой до такой степени, что мы как-то одно время, вы знаете, мне понравилась красная цена в пятерке. У нас рядом пятерка. и я И до тех пор, пока я, господи, к своему ужасу увидела, что эта пятерка, вот вся эта вот система красная цена, это не, это не молочные продукты, это продукты, в которых вместо молочного белка туда добавлено молочного жира, сыворотки, туда добавлено пальмовое масло. Представляете, какое, ведь насколько дешевый эти продукт, представляете, какой ужас. Я пила когда-то препарат, не назывался. Великолепный препарат, но дело в том, что в него входило красное пальмовое масло. И вы знаете что? Этот препарат мне так помог. Подождите, что я делала? У меня был. А, у меня должна была быть язва, у меня. У меня началась язва. Во еще что. Да, у меня началась язва. И она пошла, такие угрожающие уже симптомы были, что меня посадили уже чуть ли не на очень сильные антибиотики. Я сказала, ребята, ребята, нет. Поехала, купила себе вот этот мициферол купила кальмин. Три ницефирола, один кальмин, там большая упаковка. И как раз его три мициферола столовыми ложками я пила два раза в день по одной столовой ложке. Два раза в день я пила вот это масло мициферол в составе пальмовое масло, и я Конечно, но вы знаете, ведь масло-то уж разное бывает. Есть масло просто холодного отжима, а есть же рафинированное масло. Посмотрите, сколько рафинированное масло жрут в каких количествах. Я понимаю, рафинированное масло использовать, на, допустим, на, на масляные духи. Вот делать масляные духи, кстати, они себя обьете, она очень хорошо учит делать масляные духи девчонки, всего вам самого наилучшего, не выкидывайте духи, которые вам не нравятся, или что-то вам по такому, потому что может пройти какая-то ситуация, и вы знаете, вот я сейчас не расстаюсь, они у меня стоят рядом на тумбочке, на спальной тумбочке, я их очень люблю, они мне очень нравятся. Все вам, удачи и быть здоровыми.